Всем привет дорогие друзья, с вами как и обычно белый и я продолжаю рассматривать интересные новые корпуса, которые появляются на рынке. И сегодня речь пойдет о корпусе Neo Silver версия 2 от компании Metallic Gear, которая является дочкой куда более известной вам компании Fantex. Поэтому в магазинах вы скорее всего найдете данный корпус в разделах корпусов посвященных именно Fantex. Ну да ладно. Итак, корпус минималистичный, как по оформлению, так и по размерам, и достаточно закрытый, даже по современным меркам. Мы видим, что верхняя и передняя панель полностью глухие, но ну а с боковых сторон, причем с обеих, тут закаленное стекло. Вентиляционные отверстия в корпусе находятся только по бокам от передней панели, они достаточно большие, и антипылевые сетки легко промыть вместе с самой панелью. Тут же мы видим и органы управления, а именно разъемы под микрофоны, и наушники, кнопку перезагрузки и два USB 3.0 разъема. Кнопка же включения и кнопка управления подсветкой, очень даже минималистичной, расположились сверху корпуса. В чем логика авторов, я, честно говоря, не знаю. Как по мне, так кнопку перезагрузки логичнее было бы разместить сверху, ибо ей пользуются часто, а вот переключение подсветки можно воткнуть куда-нибудь подальше. Насчет боковых USB тоже спорный вопрос. Кому-то понравится, что так они не пылятся, а кто-то обязательно погнет свою любимую флешку ногой или, скажем, рукой. Передняя панель корпуса она достаточно легко снимается, и за ней мы видим два предустановленных 120 мм вентилятора. Также тут у нас находятся и салазки жестких дисков, что достаточно необычно. Но нельзя сказать, что это плохо, скорее наоборот, хорошо салазок сбоку корпуса за задней крышкой они обычно оказываются завалены различными кабелями и чтобы вытащить какой-то из дисков вам приходится отстегивать все и вся, что собственно не очень удобно. На задней части корпуса наиболее интересна нам рамка для быстрого монтажа блока питания. Как по мне так это лучшее из современных решений и его использование фишка многих компаний в том числе и фантекса. Днище корпуса стандартное, имеет достаточно высокие ножки, примерно 2-2,5 см высотой и также легкосъемный фильтр в районе расположения блока питания. Что до боковых стенок, то как я уже и сказал, тут у нас закаленное стекло, которое по нижней части кромки имеет нанесенный черный орнамент, призванный визуально скрывать зону жестких дисков, кабелей и блока питания, и у вас наверняка возник как у меня один каверзный вопрос, зачем же закаленное стекло там где размещаются кабели, ведь оно будет только мешать, будет сложно сделать красивый кабель менеджмент, невозможно будет нормально шумоизолировать корпус, плюс стоит оно достаточно дорого и будет существенно влиять на конечную цену корпуса, да и что там в целом показывать с двух сторон, но на самом деле погодите с выводами друзья, до момента сборки, тогда я думаю вы найдете Часть ответов на эти вопросы Итак, за задней стенкой точнее за задним стеклом помимо орнамента имеется вот такой вот мини кожух позволяющий упростить кабель менеджмент и скрыть кабели и также две быстросъемные салазки по ссд накопители это фирменная фишка фантекса на текущий момент это лучшие салазки из имеющихся на рынке в плане простоты и удобства установки все гениальное просто с другой стороны корпуса ничего интересного не представлено, есть лишь кожух над блоком питания и щели под кабель менеджмент что до установки вентиляторов, то данный корпус позволяет заменить спереди два 120-мм на 140-мм вентиляторы и сзади добавочно установить один 120-мм вентилятор. По водянкам все аналогично, 120 сзади и 240 или 280 спереди, то есть сильно не разгуляешься. Заявлена поддержка кулеров высотой до 170 мм, что в целом хорошо, и видеокарт до 320 мм. Таким образом, большинство стандартных вентиляторов и видеокарт сюда точно влезут. Качество материалов, из которых изготовлен корпус, также хорошее. Стенки толстые, порядка 1 мм толщиной, но корпус легкий, ибо передние и верхние панели сделаны из алюминия. Несмотря на качество материалов, стоит отметить, что есть небольшие огрехи сборки, а именно вот такие вот щели вдоль передней панели. И также огрехи в проектировании, На именно вот такая вот дырка под блоком питания, не прикрытая фильтром. Ну да ладно, я думаю, что хватит глазеть на данный корпус и давайте приступать к сборке. Материнка здесь легла как по маслу, никаких проблем даже с моей толстой Аурус Мастер не возникло. Блок питания также зашел без проблем, рамка намного упрощает его монтаж и делает его достаточно простым и удобным. Особое внимание обращу на салазки накопителей. SSD салазки вы уже видели в моем обзоре на Fantex p 600 s Они идеальны, но их две, хотя мест для крепления почему-то три. Но больше всего меня поразили салазки жестких дисков, имеющие самое интересное безвинтовое крепление, которое я когда-либо видел. Просто вставляете диск и захлопываете два лепестка по бокам, которые намертво его фиксируют быстро и просто. Единственная наверное, проблема в том, что сделано все это дело из пластика, могли бы выполнить в металле и тогда 100% уделали бы всех остальных производителей Ну и напоследок кабель менеджмент Как и у фантексовского P600S кабель менеджмента тут просто нет просто растягиваете провода просто прижимаете их кожухом просто закрываете заднюю стенку вуаля и все готово за счет продуманного дизайна не нужно ломать себе мозг из-за того что что-то там не закрывается или видно какой-то провод по факту черный орнамент и внутренний кожух скрывают все огрехи монтажа быстро лениво и идеально фантекию моё. За это жирнейший плюс в карму корпуса. Ну а нам, наверное, нужно подвести какие-никакие итоги. Итак, к плюсам корпуса я отнесу. Во-первых, идеальный кабель-менеджмент для небольшого ПК. Во-вторых, отличное качество материалов и окраски. В сером цвете даже не видно отпечатков пальцев. В-третьих, лучшие типы креплений, SSD накопителей и жестких дисков, которые я видел. Все очень быстро и просто. В-четвертых, наличие рамки для БП, упрощающий монтаж. Также отмечу наличие двух вентиляторов в комплекте и хорошую вместимость по кулерам, материнским платам и видеокартам. Ну и напоследок, наверное, минималистичный и строгий дизайн, который наверняка понравится многим. Совсем легкой подсветкой, точнее намеком на нее, Хотя, честно скажу, что можно было бы и обойтись и без нее вовсе. Что же до минусов корпуса. То тут первый главный минус это глухие стенки и слабый продув корпуса. Также ограниченность в установке вентиляторов и систем жидкостного охлаждения. Нелогичное размещение кнопок управления То есть можно было как-то это все дело лучше продумать Косяки со сборкой, проектировкой о которых я говорил Ну и также минус это заднее закаленное стекло Точнее не само стекло конечно же Оно то в целом прекрасно и свои функции по эстетике и сокрытию кабелей выполняет А точнее те отрицательные эффекты которые оно вызывает И без которых никуда А именно отсутствие шумоизоляции и невозможность в принципе ее организовать Плюс достаточно высокая конечная цена корпуса Стоит он от 8500 рублей как итог, что я могу сказать. Fantex или Metallic Gear решили в корпусе поиграться с двумя закаленными стеклами. И хотя идею они выполнили на отлично, второе стекло хорошо справляется со своими функциями показать то, что нужно показать, а именно SSD диски и скрыть все остальное, но от обычных косяков, связанных с закаленкой, уйти никуда не удалось. Каждое такое стекло удорожает корпус и плюс делает невозможное его шумоизоляцию. В остальном мне дико понравился кабель-менеджмент и установка накопителей, просто и удобно в сборке. Это, наверное, то, за что я ценю и свой P600S. Внешний корпус тоже понравился. Единственное, что хотелось бы больше вентиляционных отверстий, возможно допустим по краям верхней крышки. Вот как-то так, друзья. Вот такие вот пироги. Но если вы решите собрать себе ПК, и неважно в этом корпусе или в каком-либо другом, то для вас в описании к данному ролику я подготовил ответ на два самых частых вопроса, которые вы мне задаете. А именно, какой процессор выбрать или какую материнскую плату. Список лучше на мой взгляд процессоров для игр и материнских плат как для AMD на чипсетах x570b450 так и для Intel а под разгон на чипсете Z390 для разных ценовых сегментов от дорогих к дешевым я оставил в описании. Да, цены на железо сейчас высокие из-за курса, но я не предлагаю вам покупать дешевое говно, ибо говно вы можете выбрать и без моей помощи. Поэтому не удивляйтесь высокому ценнику. Я предлагаю вам, как и обычно, лучше из того, что знаю. Все ссылки на товары будут в магазине Link. Данный магазин имеет филиалы в многих городах, достаточно широкий ассортимент товаров, ну и конечно же доставку, что особенно актуально, поскольку все мы сидим либо на карантине, либо на самоизоляции, так что загляните, если что-то приглянется, то можете прикупить. А с вами как всегда был Белыч, если видео вам понравилось, то жмите лайки, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наши соцсети, всем удачи и до новых встреч!